Что ж, давайте поговорим о дружбе. Вот как вы можете понять, кто ваш друг. Первое. Вы рассказываете им плохие новости. Они слушают вас и не говорят вам о том, какой вы идиот и почему это с вами постоянно происходит, или как с ними произошло нечто похуже вашего, и в конце сводят разговор на нет. Вы как бы можете рассказать им плохие новости, и они выслушают. И это хорошо, хоть и будет странным. Но если поделитесь хорошим, и их это обрадует, вот это отличный способ понять, кто должен быть рядом с вами. Потому что если у вас есть кто-то, и происходит что-то прекрасное, и вы боитесь даже осознать, потому что, о боже, с вами произошло что-то хорошее, а это значит, что в конце у вас должно это отнять, и вы с осторожностью открываетесь кому-то, делитесь хорошими новостями, а вас в конце бьют под дых, и говорят о том, как с ними произошло и покруче три года назад, или еще хуже, что они слышали, как с кем-то это произошло покруче три года назад. Так что сразу отсекайте таких людей, они вам не помогут. Они даже себе не помогут. Вам нужно окружить себя людьми, которые видят вас лишь лучшие ваши стороны. Вы можете окружить себя неудачниками и лузерами, которые будут тянуть вас вниз, и просто принять факт, что катитесь по наклонной. А причина в том, что вы не хотите нести никакой ответственности. Вы вместе можете ныть о том, как несправедлива жизнь, и это реально заманчиво. Но я вам скажу, что это не лучший жизненный план, а наоборот, приемлемо и желательно окружить себя людьми, которые будут способствовать вашему развитию. Да, вы можете сказать, у меня есть друзья, я хорошо их знаю. Да, они не особо справляются и не попадают в эту категорию развивающих меня друзей. Тогда... В чем же смысл? Что же мне с ними делать теперь? Если они будут прислушиваться к вам, и вы вместе будете идти к светлому будущему? Супер! Если же они не реагируют на вас и делают одинаковые ошибки снова и снова и никуда не двигаются, тогда, возможно, лучше всего сказать «У нас с тобой разные пути». Я пойду своей дорогой, и, возможно, когда-то ты проснешься и скажешь, что мой выбор был лучше. Потому что если просто смириться с этим, они называют это право выбора, вы миритесь с их поведением, даете на это молчаливое согласие и даже молчаливое одобрение, это плохая идея. Я бы даже сказал, вы должны дать себе обязательства окружить себя людьми, которые помогают вам становиться лучше.